Приветствую вас, близняшечки! Ну что ж, сегодня мы посмотрим с вами, что будет происходить в ваших основных сферах жизни в период 16 августа по 9 сентября. Пока Венера будет двигаться по вашему пятому полю гороскопа. 5 это любовь, это дети, это хобби, это развлечения. Вот как интересно! Ну, учитывая, что Венера. В весах находится в своем знаке. Она очень гармоничная. Как правило, она дает легкие отношения, поверхностные, без глубины. Но, тем не менее, они не конфликтные. Они очень интересные, они познавательные. И они дают шанс найти человека, с которым вы тоже по своей энергетике как-то настроиться на него. Они дают шанс Разрешить легко какие-либо вопросы, которые были ранее в ваших взаимоотношениях. Ну и также там благоприятный период для того, чтобы наводить красоту. И покупать что-то очень дорогое, красивое. Ну или создавать. Давайте посмотрим, какое у вас будет настроение на начало этого периода. Ну, я вижу, что с 19 20 здесь еще будет у нас точное соединение Меркурия с Марсом в вашем четвертом поле гороскопа. Это дом-семья, то скорее всего будут вопросы решаться в кругом семьи, чисто бытового характера. И скорее всего, что вы будете заниматься этим решением. Вы будете разруливать эти ситуации, что, ну, которые там возникли в кругу вашей семьи. Будете там что-то анализировать, подвергать анализу и искать ответы на вопросы. И я хочу сказать, что у вас получится. Ответ вы найдете и примите очень четкое решение. Теперь 22 го состоится полнолуние. Я могу сказать, в чем будет у вас ступор. Ступор будет касаться поездок далеко на границе и взаимоотношений с иностранцами, когда немножко тяжело это может продвигаться, особенно для тех, кто занят в сфере туризма. А вот 22 числа произойдет интересное такое полнолуние, оно будет прямо в соединении с Юпитером водолея. Водолей у нас связан с расширением, с выходом на новый космический уровень И этот день может принести вам некоторые озарения. Что-то интересное придет вам в голову. Ну, скорее всего, это может касаться вашего мировоззрения, психологии. Что-то, знаете, такое психологичное очень глубокое, может быть. С 21 по 23. Венера, опять же, вот она, ваша красоточка, будет в точном аспекте к Сатурну в вашем девятом доме. Ну да, да. Я думаю, что вы наконец-то сможете принять какое-то очень правильное решение. Вот в этот период как-то ваши чувства будут подчинены полностью разуму. Вы четко и правильно будете понимать, как вам нужно действовать дальше. И ваши действия в эти дни, они смогут вывести на новый уровень и как ваши личные взаимоотношения, так и вот ваше личное психологическое состояние, в том числе. Вы знаете, как идет внутреннее обновление, выздоровления от чего-то или от кого-то. С 25 по 26. Да, я бы хотела сказать, что 20, смотрите, с 19 по 20, с 21 по 21 по 23 очень хорошие периоды. Ну, считайте, почти до конца августа хорошее время для того, чтобы поработать с людьми, кто занят психологией, в сфере психологии. Это очень хорошо чувствуют людей. С 25 по 26 тут у нас. Смотрим, где Херон. Вот он он у вас в доме дружбы. Он, вы знаете, я думаю, что в эти дни хорошо отдохнуть с друзьями. Можете получить какой-то подарочек от друзей, какое-то приятное приглашение. Может быть, встреча в дружеской компании, которая повлияет на вашу дальнейшую, дальнейшую судьбу. Но это дни, когда вам не... Не стоит сидеть дома, обязательно нужно находиться в обществе, среди хорошо знакомых людей. Желать. 30 числа Меркурий перейдет в Весы. Весы это для Меркурия все равно, что, вы знаете, настолько легко и гармонично будет передавать свои мысли вам все что вы хотите донести до других людей что это стопроцентно увеличит ваш шанс как-то повысить свою значимость увеличить процент своих поклонников донести до умов других людей то что вы хотите донести И еще это признак того, что могут быть поездки или ваших детей, или поездки с вашими любимыми. Так, и так пойдут перемены, перемены в их жизни. Очень такие быстрые перемены по Меркурию. Меркурий – это дороги. Дороги всегда быстрые, движения. С 4 по 6. 6, 0. 9. Здесь будет очень важный аспект, который тронет такие сферы как сферу чужих денег кредитных и поездок далеко ну тут выглядит ситуация таким образом во-первых можете получить вести издалека можете сделать какие-то очень крупные вложения далеко как-то вот вы знаете можете рискнуть риск, риск он оправдается со всем тем что будет каким-то образом связано с темой за границей психологии философии ну это такие основные темы пока которые мне пришли в голову риск по этим темам он может быть оправдан знаете стоит не бояться может быть для кого-то это будет сотрудничество с кем-то издалека и вы там раздумываете боитесь там, думаете соглашаться или нет Да, соглашаться 7 произойдет новолуние новолуние будет 9 ну скорее всего Наверное, что-то такое бытовое будете планировать. ну Обычные какие-то дела. дела. Я не думаю, что особо сильно вы его почувствуете. Ну, скорее всего, если у вас что-то есть по темам дети, хобби, развлечения или, может быть, приобретение чего-то очень важного, дорогого красивого, а то вот после новолуния. Хороший будет для этого, для этого период. Ну что ж, по астрологии, по основным аспектам мы прошлись. Сейчас перейдем к следующей части. Итак, близняшечки, давайте посмотрим, как будут вас воспринимать окружающие в этот период. Интересно, королева жезлов, знаете, так активными, деятельными. Но по луне как-то им будет трудно прочитать ваши мысли. Ну, я могу сказать, что будете очень располагающими и загадочными. Ну, если вы мужчина, я даже не знаю, как мне. Ну, наверное, вы будете как-то... Ваше настроение может зависеть от взаимодействия с некой женщиной, которая вот такая вот огненная, темпераментная, очень активная. Хорошо. Как будут обстоять дела с вашей материальной сферой? Давайте посмотрим. Ну, здесь будет достаточно все благоприятно, благодаря взаимодействию с каким-то человеком. Ну, здесь перемены. Сейчас посмотрим, чем перемены. Ну, могут пере произойти какие-то перетрубаться, что-то поменяется. Причем поменяется достаточно резко. Что-то там нужно будет менять. И снова, смотрите, здесь ситуация связана с некой женщиной. Ну, Может быть у кого-то, кто-то в разводе, кто-то у кого-то денежки заберет. Или будет претендовать на них. А если это работа, то может быть это чья-то начальница, там какой-то такой форс-мажорчик устроит. Может быть ей у нее с настроением что-то не так сложится вот вот есть указания интересно на эту посмотрите понаблюдайте хорошо что вас в принципе на работе ожидает что ожидает представителей знака зодиака близнецы на работе ну, с мечей Ну, вы все очень четко соображаете планируете ну, действуйте абсолютно правильно у вас и есть курс вы стоите немножечко, знаете, как за распутье, вы решаете, куда вам двигаться, в какую сторону. Но я хочу сказать, что любая из этих сторон, она будет правильная по звезде, по этой карте. Как обстоят дела с вашей главной целью в жизни? Близнецов. Императрица. Ну, если вы мужчина, то ваша цель – это женщина, которая… Ваша жена, хозяйка, главная женщина в вашей жизни, вы с ней чем-то договариваете, что-то решаете, планируете. В общем, все идет своим чередом. Если же вы женщина, то, наверное, ваша цель ⁇ быть хозяйкой своей жизни, быть женой, матерью и так далее. То есть вы хотите вывести свою жизнь вот на такой вот высокий уровень когда вы уже находитесь в полном достатке и в гармонии как и моральной так и материальной что еще у нас интересного по сфере отдыха да некоторые близнецы захотят куда-то поехать отдых ну например как пройдет ваш отдых что-то у вас тут работа выпадает знаете показывает что может не получиться с отдыхом поскольку работа перебьет будет много работы не дадут отдохнуть спокойненько будет очень много дел лучше это время посвятить труду ну, если же все-таки и понятно что там все не возьмут и не поедут Ну, и те кто поедут но ну, как-то вот вам будет тяжело сосредоточиться на отдыхе. такое впечатление что вы все равно вынуждены будете даже на отдыхе но сразу какие-то процессы связанные с работой контролировать как будут дела продвигаться в доме в семье у близнецов дом семья король кубков ну, здесь какие-то перемены, связанные с близким мужчиной. Что-то что-то вы там как-то не знаете, как чего там дальше делать. Может быть, это сфера недвижимости, перемены по этой сфере. Может быть, это приезд какого-то члена семьи к вам, гости. Какие-то перемены с этим человеком. Что ожидают любовные пары в любовных отношениях представителей знака Зодиака, Близнецы? и ну, Здесь радость, удовольствие, очень приятные приглашения. Королева кубков проигралась. Это, скорее всего, для мужчинки. Это с ней тут неожиданные перемены. Может быть, даже расставание. Ну, мало ли, может быть, человек там куда-то уехал. Срочно понадобилось куда-то двинуть ей. Подвигаться, двинуться в путь. Например, за денежкой куда-то нужно было поехать. Но для нее же здесь прям полного расставания. Но, скорее всего, знаете, как будто бы у человека что-то может не получиться. Вот внезапно она взяла, села и поехала. Куда-то делась. Это для мальчика. А что для девочек? Хорошо. Как у девочек? Девочек, тут тайна, тайна, и планы, и что-то тут скрыто. И не подсказывает, не дает мне подсказки никакой. И нужно еще немножечко подождать. Подождите следующего месяца, <как> до следующей новой луны. И будут ли новые встречи? Давайте, будет ли новое знакомство у представителей знака содиака Близнецы в этот период? Вы знаете, они могут быть, но они принесут вам разочарование. Ну, что-то там не так пойдет лучше пока побудьте сами собой <coughs> и радуйтесь своей жизни потому что есть на момент здесь и сейчас хорошо и какой основной будет совет для представителей знака зодиака Близнецы. совет для близнецов совет. император останемся так как есть подчинить закон подчинять законов а, вы, ну это не совсем высшие законы вот у вас были какие-то планы, стремления, вот ваши внутренние какие-то установки, нормы, вот вы им действуете. Еще здесь указание на, ориентироваться на брак на семью, на что-то совместное, связанное с браком с семьей. Вот так вот. Действовать в паре. Хорошо. Надеюсь, что у нас был для вас сегодня интересен. Полезен. Благодарю вас за ваши лайки, подписки, комментарии и до встречи в следующих прогнозах.